Задача В-12. При полном сгорании в кислороде неизвестного органического вещества массы 43,2 грамма образовались углекислый газ объемом 53,76 мм и вода массы 43,2 грамма. Относительная плотность паров исходного вещества по воздуху составляет 2,483 тысячных. Найди число атомов в молекуле этого вещества. То есть, простыми словами, нам нужно установить формулу вещества. Значит, Я не знаю, у меня присутствует кислород, либо нет в исходной формуле, мы это потом проверим. Но раз у меня продукты реакции это СО2 и H2O, то углерод, водород, в любом случае будет кислород под вопросом. Я пока что вот так в общем виде могу записать. Далее, я записываю под веществами, их данные, которые у меня есть из условий задачи, значит объем э, углекислого газа 53,76 и э, масса воды 43,2 грамма, что я сразу же делаю, это нахожу химическое количество, химическое количество СО2 53,76 делить на 22,4, то есть я прям по тем веществами, которые у меня здесь записаны, я сразу же Запишу все данные. У меня получается 2,4 моль. И то же самое делаю я для воды. Химическое количество воды. Это масса 43,2 грамма разделить на 18 грамм на моль. 43,2 разделить на 18. Получится у меня тоже 2,4 моль. Далее. Как мне определить, что я вообще здесь могу найти? У меня есть относительно плотность паров исходного вещества по воздуху. То есть d вот этого органического вещества по воздуху 2,483. Значит, что такое плотность органического вещества по воздуху? Это отношение малярной массы органического вещества к малярной массе воздуха, которая равна 29. То есть таким образом я могу найти... Малярную массу своего вещества. Да? То есть мне нужно плотность домножить на 29. И получу я следующее значение. Равное 72 грамм на моль. То есть это малярная масса. Далее я найду химическое количество. И что у меня получится? 43,2 делю на 72. У меня получается значение 0,6 моль. То есть условно я могу сказать, что у меня 0,6 моего э, вещества, 2,4 СО2 и 2,4 воды. Что же мне делать дальше? Как же мне проверить, существует у меня кислород в данном веществе или нет? Значит, э, Мне нужно сравнить массы веществ. Да. А масса углерода, водорода, если суммарная их масса больше или даже не больше, а равна 43,2, то и там будет только углерод, водород. Если не равна, то там еще будет и кислород. Значит, что у меня здесь есть? Масса углерода у меня будет следующая. 2,4 умножить на 12. Ну, и сразу же считаем. 28,8 грамм. Масса водорода, значит, обратите внимание, значит, химическое количество и 2,4 я домножаю на 2 и на э, малярную массу. То есть 2,4 на 2 это 4,8 грамма. Суммарно это у меня составляет 33,6 грамм. То есть у меня еще есть масса, массу это будет составлять кислород. То есть масса атомарного кислорода в моем органическом соединении 43,2 минус 33,6. Это у меня 9,6 грамм. Сразу же перехожу к химическому количеству, то есть делю на 16. Получается, получается у меня 0,6 моль. Теперь, что я делаю дальше? Дальше я делаю соотношение x, y, z. и химических количеств. Значит, химическое количество э, моего, так сказать, э, углерода равно. 2,4. Химическое количество водорода 4,8. Химическое количество кислорода 0,6. Делю на наименьшее 0,6, 0,6, 0,6. Что мне получается? 2,4 разделить 0,06 равно 4. 4,8 разделить на 0,6 равно 8. 0,6 на 0,6 единица. То есть формула у меня следующая. С4, H8, O. Значит, какой это у нас кислород, содержащий соединение? И что я могу сказать? Какое количество атомов? 4 плюс 8 – 12, еще плюс 1 – 13. То есть ответ у нас будет, соответственно, 13.